Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Видео для бизнеса». Сегодня мы расскажем, как и где использовать видео для бизнеса а, креплений для безопасного движения. Что это значит, где мы можем использовать эти самые крепления, где мы можем а, показывать и рассказывать видеоролики, где эти видеоролики на этом сайте будут уместны и как они будут помогать продавать этот товар. Обо всем этом буквально через пару секунд. Итак, мы на канале видео для бизнеса, и мы дадим пять советов, где можно использовать ролики э, в этом бизнесе. Бизнес очень интересный, потому что он нишевый или нишевой, как угодно, вот, почему, потому что здесь необходимо э, грамотно, то есть это вот э, та специфика, где очень зачастую э, сам по себе и менеджер по продажам, и менеджеры по развитию должны понимать сам продукт и очень быстро занести продукт, его характеристики, его э, качественные составляющие до потребителя, то есть до конечного потребителя. Что бы сделал я? То есть я в этом видеоролике расскажу 5 видео э, идей, 5 идей для видеороликов, где можно использовать э, видео на этом сайте. Ну, во-первых, я бы сюда, вот здесь на главной странице я бы поставил главную слугу, то есть тот же самый видеоролик, пусть бы он был бы здесь и рассказывал о том, что это за ремни, какие бывают там крепления, то есть для чего эти ремни там, да. Причем это было бы хорошо, когда еще это было бы показано, да, что вот, допустим, есть там, у вас есть багажник, вы хотите что-то там, допустим, привязать, и очень часто не хватает вот такого прочного и надежного ремня. И даете просто подсказку, даете какой-то, что хорошо, когда вот такой ремень есть у каждого автомобильиста, то есть в, как вот то есть, соответственно, такой же ремень. Потому что мало ли что бывает в жизни всякое, там что-то вести, что-то завести, что-то подвести, что-то подвязать. Вот. И он не занимает много места, при этом он надежный, прочный, там, пла-пла-пла. То есть это вот главное УТП. Это первое видео. Второе видео, которое я сюда поставил, это контакты. Есть, где мы находимся, соответственно, вот, и как с нами связаться, то есть, как получить консультацию, как э, позвонить нам, там, да, есть вайбер, ватсап, там, что угодно, соответственно, и там восемь восемьсот поставить, там, допустим, бесплатно, то есть, опять же, там, контакты, то есть, это не контакты, где вы находитесь физически, а как с вами связаться, это может быть, Опять же, видеоролик, который говорит, что вы можете к нам приехать либо в офис, то есть, мы реальная компания, которая не продает там, то есть, мы их изготавливаем, мы это компания, которая а, первый поставщик, соответственно, мы за качество отвечаем, мы на рынке давно и долго, соответственно. Второй, вернее, третий ролик – это обзор каталога товаров, которые у вас есть. Не по каждому товару, а по, э, в общем, по каталогу, да. Соответственно, это, получается, третий ролик, то есть, какие есть каталоги, то есть, что у вас есть в каталоге, то есть, ассортиментный перечень, просто перечисление. Четвертый ролик – это я бы сделал ролик, это, который говорит о том, то есть, о главном товаре. Допустим, у нас есть самый главный товар – это, стяжные ремни, ну, к примеру, потому что они у меня есть, я знаю, о чем я говорю, соответственно, есть стяжные ремни, это главный товар. И мы уже, как главная услуга, соответственно, главный товар, мы об этом ремне говорим, то есть мы расскажем как, что, какие бывают, какая цена, чем отличается этот от этого, какие есть там upsell и downsell есть ревни, там, допустим, какие есть там механизмы натяжные там, да, опять же там вот к этому ревню какие идут крюки и для чего. Вот. Ну и пятый ролик, соответственно, это пятый ролик, это я бы сделал видеоотзыв, то есть видеоотзыв довольного покупателя либо довольного магазина, который ä, пользуется вашим товаром и на этом зарабатывает, либо этот товар ему понес. Дальше поехали. Тут опять, соответственно, уже от вашего, от, от вашей системы продаж уже можно делать бесконечно эти ролики. Что это значит? Соответственно, вы должны, я бы, давайте так, не вы должны, а было бы хорошо, допустим, вот у нас есть ошейники для крупнорогатого скота. Замечательно. То есть, вот есть, соответственно, по этому можно сделать ролик. Причем показать в ролике, какая цена там, для чего, как, что и опять же это хорошо предлагать, чтобы это уже в помощь менеджеру по продажам. Это уже тому человеку, который будет продавать, предлагать. Потому что одно дело, когда вы будете говорить а, председателю колхоза там, да, там об этом, об этих ремнях, а другое дело, когда вы скажете, посмотрите, пожалуйста, двухминутное видео, и вам все станет понятно. А если будут вопросы, то я всегда с радостью на них отвечу. И уже в видео это все показать, рассказать и донести. Но опять же всегда можно сделать видео-вакансию, да, потому что вот у вас коровка с этим мошенником, но ее, я бы повесил бы ее сюда, наверное, вот вместо этого, потому что эта картинка, она не видна вот сюда, вот было бы понятно. Вот. И такие моменты, то есть заносить информацию, опять же дальше мы приходим там в седьмой ролик, это про качество и про гарантии, то есть какие, ну согласитесь, одно дело, когда вот этот вот текст непонятный, эти вот все, а это, это все можно запаковать в один ролик и будет довольно вкусно, довольно интересно и понятно. А, то есть, по большому счету, у вас весь сайт можно сделать видеороликом. Как платить, как мы доставляем, то есть, это один ролик, это второй ролик, да, то есть, а, кто с нами работает, это третий ролик там, да, там опять же, там получается по статьям, статьи, опять же, там, вот это, они нечитабельные, правильно, то есть, у вас вот эта статья, ее особо читать не будут, причем она плохо сделано, некачественно, я уже тут вот вижу прям тошнито слово груз, груз, груз, груз, ну не суть, мы сейчас не об этом, мы сейчас говорим о том, где можно, вот ролик на тиж... назначения стяжных ремней, он будет гораздо больше и, и интереснее, потому что ролик вот точно посмотрит, потому что как бы э, что такое, допустим, ролик, что такое стяжные ремни и их назначение этих стяжных ремней, и поэтому здесь необходимо вот вот этот ролик будет гораздо лучше работать, чем та же самая статья. Ну, галерея, опять же, галерея, если сделать видео галерея и объяснить, что это вот ремень, который такой вот надежный, такой вот прочный там, да, а это вот при транспортировке машины хорошо, когда у вас будет свой ремень и вы не будете переживать за свое там любимое авто на этом, либо этот ремень должен быть всегда у людей, которые занимаются, там, эвакуацией автомобилей, там, да, дополнительные ремни, там, надежные, прочные, там, такие хорошие, потому что, вот, и показать, что, вот, у нас настолько прочные ремни, что они не используются даже на стегощах, на тяжелых, на тяжеловесах, соответственно, ну, вот здесь. И, опять же, потом, когда вы войдете во вкус, а вы войдете во вкус, соответственно, можете делать уже, по каждому из, из категорий товаров уже допол дополнительные видеоролики, потому что вот у вас есть сумка упаковочная ни о чем, а сделать ролик будет довольно вкусно. Поэтому я думаю, что я посыл вам задал. На, роликов здесь можно использовать огромное количество, основное сделайте там вот то, что главное 5, ну может быть 7. Начните, причем эм, есть компании, которые занимаются, у нас я под этим видео, будет ссылка на наши услуги, по этому. да, вы можете прийти к нам на консультацию, это все сделать, получить. А, я думаю, что было вам полезно, приходите к нам на канал видео для бизнеса, приходите к нам на канал, у нас еще есть канал э, Бутик идей. И, естественно, мы делаем бесплатную школу видеоблогеров, там, где мы своим клиентам, как клиентам, так и ученикам, так и друзьям рассказываем, как сделать видеоролики бесплатно, как продвинуть канал бесплатно, как продвинуть YouTube. Потому что сейчас говорят, что, если раньше говорили, что тебя нет в интернете, тянет нигде, то теперь говорят, что если тебя нет в YouTube, тебя нет нигде. Ну, а если хотите консультацию, то экспресс-консультацию приходите на quark.ru, здесь у меня более уже семиста отзывов, да, соответственно, вот, по, и десяток кворков. Приходите, заказывайте. Всего доброго. Спасибо за заказ. До свидания.